Меня Панкрас я начальник отдела маркетинга «Винтарный Виллер Это дочерняя структура Калининградского комбината Сегодня на бренд-викенд, на практической конференции я получил довольно много полезной информации Я провелся хорошими знакомствами и контактами, которые мне помогут на дальнейшей работе Я думаю, что весь этот материал все те ценные наработки, которые я сегодня я получил Я с удовольствием буду практически применять свои деятельности Спасибо, а кто из спикеров вам больше всего понравился? А больше всего из спикеров мне понравился Антон Тарчарнис. Да, Скар... Антон Тарчарнис. Угу. Вот, его практические советы по привлечению клиентов в к 50 миллионов копеек. Очень мне кажется, что тема для меня в том числе. И я надеюсь, что это будет полезно. Еще не пробовал на практике, но посмотрим, как будет с вами надо Хорошо, спасибо.